Сколько кризисов уже ты, как артист, как ведущий, пережил? Ну смотри, первый – это 98 год, это который кризис с дефолтом. Да, это да, это да. когда все, все превратилось в фантики. Следующий кризис был уже в Москве – это 2008. -й. Потом был 2014, и получается вот эта вот вся ковидная история. 20-й, 21-й, 22 И сегодняшняя турбулентность.